Я приветствую зрителей канала Форума Свободной России в студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте, наши слушатели. Я предлагаю начать нашу беседу с обсуждения ситуации ФБК и штабов Навального. Навального их вскоре собирается признать экстремистской организации. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Ну, мы понимаем, что это ожидаемое решение поскольку истребление ФБК Кремлем, оно началось уже несколько месяцев назад, вот в этой новой форме. И мы поняли все примерно месяца четыре назад, что в этот раз э, Кремль намерен как бы истребить всякую возможность для ФБК действовать, в отличие от прошлых э, ситуаций с такими верными обысками и так далее. Поэтому я бы сказал так, что э, да, для ФБК не останется возможности действовать в России, поэтому то, что Леонид Волков объявил о том, что штабы временно приостанавливаются, это вполне понятно. Это трудно себе представить какое-то иное тут решение, потому что люди, которые участвовали в движении Навального, это все-таки, мы хорошо понимаем, что это не... Э, ну, не нацболы, а представители городского среднего класса разных городов, мы многих из них знаем а, э, во всех городах России, и это люди, которые не собирались никогда работать в, в каком-то подполье или создавать подпольную организацию, это все люди, которые ориентировались на публичную общественную деятельность. И в ситуации, если они объявлены экстремистами, им грозит, соответственно, там, до 10 лет тюрьмы, конечно, действовать невозможно. Поэтому встанет вопрос о том, не только ФБК в данной ситуации встанет вопрос, а встанет вопрос о том вообще, каковы, каковы вообще перспективы общественного движения в России в целом в, на новом этапе. Потому что после декабрьского выступления Путина на коллегии ФСБ, во всяком случае, так сказать, мы, мы, мы как опытные наблюдатели видели, что это практически команда прекратить всю общественную деятельность как бы окончательно. И все эти инициативы муниципальных депутатов, и э, деятельность объединенных демократов, и, либертариан, и, либер, и либертарианцев, как мы сейчас видим, и само собой ФБК. Поэтому черты нового, нового этапа это очень большой-большой вопрос. А в чем, на ваш взгляд, причина такой достаточно большой радикальности реакции властей? Ведь до этого, например, в отношении открытой России они ограничились статусом нежелательной организации, а экстремизм это значительно более серьезная статья. Мне кажется, главная причина заключена в том, что Кремль изолируется на внешне, внешнеполитическом смысле. Это следствие, конечно, целого большого периода, начиная с 2014 года, с аннексии Крыма, санкции, конфликты внешнеполитические с разными странами, там, изменение характера взаимоотношений с международными организациями у Кремля. Все это в целом, оно нарастало как снежный ком, и оно вело к одному, к тому, чтобы Кремль так сказать, самоизолировался с неизбежностью. И это и происходит на наших глазах, потому что одновременно у нас сейчас не только момент истребления гражданских организаций под корень, но одновременно и новый этап изоляции, потому что идут каскадные санкции, которые каждую неделю принимаются и Соединенными Штатами, и разными странами, и другими странами. И одновременно меняется снова как бы меняется такой статус Кремля на международной арене, очевидным образом, он самоизолируется. А если он самоизолируется дальше, то а, очевидно, что ему нет необходимости дальше а, играть в, а, ну, в какой-то либерализм в кавычках в отношении гражданского общества. А, Перед лицом вот этой, этого конфликта с Западом Кремль, но Кремль раньше объявлял очень многие инициативы оранжистскими, в том смысле слова, что они из рубежа финансируются и целиком являются подрывной деятельностью. Но это касалось там определенного списка. В условиях самоизоляции очевидно, что все, кто вообще э, в какой-то мере независимо действуют, с точки зрения Кремля и силовых структур, в первую очередь, оказываются... В кавычках оранжистами. А оранжисты это те, кто э, действует по указке зарубежных, зарубежных кукловодов. Э, поэтому они все должны быть э, не просто взяты под контроль, как это было раньше, а они должны быть ликвидированы со всеми точками своей активности. Таким образом, есть прямая зависимость между этой нарастающей самоизоляцией и решением Кремля э, э, просто истребить э, всю эту гражданскую активность под корень. Если говорить о самоизоляции режима, то здесь есть, как мне кажется, некое двойное послание со стороны Путина. Потому что, с одной стороны, их действия влекут за собой, изоляцию России, а с другой стороны, если мы возьмем недавнюю вот эту вот эту военную авантюру, то можно предположить, что Кремль пытался таким образом все-таки наладить диалог с США с Байденом, с администрацией. То есть все-таки их... Цель-то какова, на ваш взгляд, самоизолироваться окончательно, или они все-таки пытаются найти хоть какой-то выход для международного диалога? Ну, у меня складывается впечатление, что а, Владимир Путин, он а, действительно один из самых а, старейших на политической мировой площадке а, сейчас лидеров а, государств, и у него есть глубокая уверенность, что он в состоянии пережить всех. Он действительно пережил уже там, несколько премьер-министров Великобритании, нескольких президент президентов США с разной степенью конфликтности. В этом смысле слова, на мой взгляд, никаких там, намерений налаживать что-то с Байденом у него нет уже. Он в другой находится теперь как бы, для себя самого, в другой такой ментальной как бы, зоне. Uh, он считает, что Байден, если захочет, может там что-то налаживать, а мы посмотрим, надо ли нам это. Потому что uh, вот буквально на наших глазах еще вчера Дональд Трамп пришел в Белый дом, и все ожидали, что, возможно, будет какой-то этап налаживания, а вот теперь уже Трампа и нет, uh, собственно говоря. Пролетело как один день. В этом смысле слова не так и важно ставил ли себе Кремль в период, в период Трампа какие-то цели в отношении изменения отношений с США в этом смысле я думаю, что ситуация такова примерно Путин внутри своего так сказать, мира и мира Совета Безопасности и вот мира своего ближайшего круга продолжает считать, что политика такой Изощренной эскалации, вот так ее можно назвать, она выгодна. Изощренная это что значит? Немножко, э, значит, э, поучаствуем в гибридной войне, немножко отступим. Э, немножко поучаствуем, немножко отступим. Э, это очень хорошо было видно только что на примере вот войск возле границ Украины. Э, подвинем туда войска, ну а потом отодвинем, условно Условно говоря. Это очевидно, как, бы, как и многие другие события. Идет такая цепочка событий в этом отношении. При этом Путин считает, что эта вся эскалация, она должна привести к тому, что в конце концов страны Запада, там, или Соединенные Штаты, Североатлантический Альянс, все остальные там, международные организации, как-то начнут заново самоопределяться в отношении России и предложат какой-то... Формат, над которым можно думать. Сам Путин, как мы хорошо видим, довольно давно не предлагает ничего. Там Последнее большое предложение со стороны России в отношении Запада, это было предложение о каком-то новом глобальном договоре о безопасности, с которым выступал президент Дмитрий Медведев ну, в, во время своего президентства. Это было уже больше 10 лет назад. С тех пор э, Кремль... Э, выступает только с идеями поддержки старых договоров, ну там по противоракетной обороне и так далее. Так что я бы сказал, что путинская позиция, она так как была, так и остается. Она направлена на, с одной стороны, а, эскалацию, но эскалацию расчетливо, причем эскалацию, внутри которой главным элементом является вовсе не военная эскалация, а гибридная эскалация такая. И в отношении собственного общества мы тоже видим хорошо, как бы, эту путинскую стратегию, она связана с тем, чтобы лишить всякого основания, возможность действия вот этих независимых организаций или просто центров активности, которые, я подчеркну, тех центров активности, которые хотят как-то влиять на органы власти. Если вы не ставите себе целью влиять на органы власти, конечно, вы можете там организовывать художественные выставки, вы можете заниматься развитием городских территорий по-прежнему, у вас э, теперь есть там куча президентских грантов, которые предлагают там... Э, региональным энергичным людям чем-то заняться в сфере волонтерства, в сфере там, культурной политики. Но если вы хотите пытаться двигаться самостоятельно в какие-либо органы власти, этому должен быть поставлен такой как бы четкий и абсолютно жесткий предел. То есть нет. вот, собственно говоря, такая стратегия. Недавно у нас было интервью с Львом Пономаревым, и он считает, что, если мы говорим о внутренней поездке, да, продолжаем, то он считает, что в отношении Штабов-Навального и вообще активистов могут по этому экстремистскому решению начать действовать так же, как действуют в отношении свидетелей Иеговы. Вот насколько вы реалистичным считаете такой прогноз? Непростая ситуация, потому что... Но дело в том, что все-таки мы привыкли к тому, что Кремль э, как бы принимает свои репрессивные законы, э, а затем действует довольно точечно, то есть не создает массовые волны репрессии, а запугивает точечными угрозами. И это, в общем, получается, потому что, конечно, э, э, Удается таким образом за счет такого запугивания сбить э, настроение граждан э, протестовать в каких-либо формах. Но надо сказать следующее, что э, если мы себе представим ситуацию через год, через два, вот так сказать, заглянем вперед вот, из нынешней ее логики, то, э, конечно, к 2024 году, к моменту перехода ну, очередных выборов, Президентских, даже если мы себе скажем, что эти выборы ну, формальные, да, то есть Путин переходит в Путина и все. На самом деле это не совсем так формально, потому что в России каждый выбор сопровождаются каким-то обострением э, неизбежным. Это значит, что э, Путин должен подойти к 2024 году э, в ситуации, когда, э, ну, там сказать, никакого Навального не существует. И вообще не существует вопроса о какой-то э, альтернативе, да, которая может обществом ставиться. Э, в этом смысле слова я считаю, что э, если даже и невозможно, по такой модели, как Илья, э, как, прошу прощения, как, э, э, э, э, да, господи, как Лев Пономарев э, предполагает. Может быть, так и не будет, как со свидетелями, но э, то, что будут массово э, как бы открытые дела, открыты дела, которые будут висеть, вынуждать людей там, может быть, бежать из страны или там, дать какие-то гарантии э, прекращения деятельности. Знаете, ведь э, ФСБ или э, МВД в некоторых случаях оно уже действует так как старое советское КГБ, то есть э, достаточно просто, если человек скажет, что я прекращу это, и не буду, все и уйдет, и после этого его не будут дальше прессовать, как бы, да? что со многими и происходило в России вот в этот постсоветский период или человеку дают возможность уехать действительно он уезжает вот. таким образом я думаю что все-таки дела будут открыты в массовом порядке как бы. и это будет и сейчас и перед самыми выборами в Госдуму разумеется будет раз... повторный разгром этой всей независимой активности которая пытается влиять каким-то образом на проведение выборов ну, а много ли людей окажется в тюрьме, а тут, конечно, трудно сказать. Это зависит, почти всегда это зависит у нас от кровожадности уже конкретных абсолютно региональных э -э силовых структур. Потому что мы знаем, что есть регионы, в которых как бы, ну, гораздо меньше э дел, которые ведутся очень жестко, доводятся до посадки люди. как бы и и эти силовые структуры в этих регионах вообще не боятся публичной огласки. То есть, надо сказать, что для того, чтобы, например, там, преследовать в течение нескольких лет изнурительно, там, скажем, Анастасию Шевченко... Для этого надо, чтобы органы власти чувствовали себя вот, неуязвимыми в этом отношении, для, для какого-то давления. Или там, скажем, там самарские чекисты прессовали в течение там, пяти или шести лет э, представительницу голоса в Самаре Людмилу Кузьмину. Э, Но ну, понятно, что а в некоторых территориях это меньше гораздо, мы это видим. А где-то, как в Москве, еще им, имеются инструменты, там, какого-то элитного давления, да? то есть за какого-то человека там могут начать вступаться некоторые там, деятели культуры, например, в том числе не публично вступаться, и это может поменять его судьбу. Я это говорю к тому, что э, общая установка, мы видим ее, она направлена на полное истребление этой гражданской активности, а конкретную форму это примет э, везде по-разному в зависимости от кровожадности. В этом году также будут достаточно важные выборы. Вот как вы считаете, возможно ли сейчас обострение протестной активности или протест уже себя исчерпал заранее вот этими акциями, которые были в начале года? Непростой вопрос, потому что в отличие от всех, на всех предыдущих выборов, тем не менее имелось некоторое, некоторое либо... Форму участия, которую предлагали э, оппозиционные организации. Вообще говоря, не так важно, предлагает ли оппозиционная организация бойкот выборов, или она предлагает там, э, вот форму умного голосования, или она предлагает голосовать за Явлинского. Э, это все не важно. Важно, что существует какая-то стратегия, которая призывают. Мы сейчас подходим к, к сентябрьским выборам в ситуации, когда ни одна российская организация не, не сможет ничего порекомендовать, то есть ну, предложить какой-то стратегии, которой э, могут примкнуть граждане, которые не согласны с политическим курсом. А если так, то тогда невозможен протест, потому что протест возникает на фоне того, что... ну вот э, мы были солидарны, скажем там, допустим, с Явлинским, а его грубо обманули на этих выборах, и тогда мы э, тоже выходим на уличный протест. Или там, э, допустим, у нас было массовое движение наблюдателей, а оно было э, значит, грубо попрано, и мы выходим тоже на протест, потому что это э, понятно. Но мы подходим к сентябрьским выборам в ситуации, когда э, все разгромлено. Муниципальные депутаты как движение разгромлено э, практически полностью или уже там интегрировано в, внутрь Кремлевского проекта муниципальной реформы. Э, голос э, э, значит, и движение наблюдателей ну, нулевое практически в этот раз э, уже очевидно будет. ФБК раздавлен. И поэтому не совсем понятно, значит, вокруг чего пока, вокруг какого момента, сюжетного момента этих выборов должен быть какой-то энтузиазм, хотя бы некоторый. Да, может быть, конечно, мы так смотрим внимательно, может быть, будет протест в регионах вокруг одномандатных округов, но, честно говоря... Мы хорошо видим стратегию Кремля, она рассчитана на то, чтобы парализовать умное голосование э, как стратегию и выдвинуть на позиции э, ну, привлекательных кандидатов, вторых или популярных, тоже своих людей. Таким образом, чтобы э, даже если Навальный и как бы ФБК будут призывать к умному голосованию, чтобы избиратель оказался в полном тупике, потому что... Э, ну, Значительная часть избирателей готова проголосовать, следуя умному голосованию, за коммуниста, например, или за ЛДПРовца, но, а, а, но она гораздо меньше готова проголосовать, зная заранее, что вот этот второй человек абсолютно не самостоятелен и тоже выстав, прямо выставлен как бы штаб, штабами Кириенко, то есть администрацией президента. Эм, но ну, это очень понятная стратегия со стороны Кремля, но в этом смысле слова тут непростая история. Она, как бы, один раз это умное голосование, оно так сработало неплохо и эм, произвело некоторое впечатление, но второй раз уже как бы и Кремль готов к этому. Таким образом, будут ли протесты вокруг одномандатных округов? Ну, может быть, где-то, но я вижу хорошо, что в этот раз ведь, в отличие от эм, предыдущих выборов, тут Кремль вообще не собирается допускать никаких Хоть сколько-нибудь а, независимых кандидатов. А, это новая такая, окончательная такая, номенклатурная политика. Она а, иная, чем раньше, потому что, когда путинизм начинался, там, 15 лет назад, то ведь была какая схема, да? А, вот мы проверяем всех, кто идет на выборы, там есть и независимые, но ну, мы с ними потом договоримся, да? И действительно, в общем, в большинстве случаев человека, который прошел в ту или иную законодательную палату, его можно было как-то прокупить потом. Чем Кремль занимался или региональные власти? Это была одна логика. Потом значит, была там, там, другая логика. Кремль на следующем этапе говорил, вот эти вы все независимые, вы сплотитесь, пожалуйста, вокруг какой-нибудь э, ну, партии, условно говоря, и через нее идите. Или, или вот вам Собчак, например, да, условно Ну, неважно, там, вот вам партия Прохорова или вот вам партия Собчак. Теперь и действительно в значительной степени часть общественности на это откликалась и говорила, что ну раз так, то давайте пойдем все вот через партию Прохорова, допустим. Сейчас новая ситуация, хотя Кремль предлагает партию «Новые люди», но все уже прекрасно понимают, что это совсем не Прохоров никакой, и это там нет, все кто в ней участвует, это вообще там нет ни одной какой-нибудь самостоятельной фигуры, новые люди себя не включили никакого Ройзмана, там, ну, неважно, там хоть какого-то. В этом смысле слова здесь такой третий, как бы, третий окончательный сюжет, потому что, да, система превратилась полностью в номенклатурную, в ней не подразумевается вообще, там, сказать, никакого независимого голоса, с которым потом будут договариваться после выборов. Поэтому никакой креатив Кремля Кремль больше не интересует с этой точки зрения. Раньше Кремль считал так. О, вот какой яркий, интересный человек на региональной политической сцене. Он там ярко критикует региональные власти. Давайте с ним работать, да, условно говоря. Он пригодится для чего-нибудь. Сейчас смотрят на это по-другому. Ты там что-то критикуешь, сразу все как бы значит, на контроль спецслужб. И дальше давай до свидания. Вот вся история. Почему, на ваш взгляд, власти вообще пошли на ожесточение и отказались от такой гибридной политики, которую они использовали раньше? Я думаю, что это, как бы сказать, нельзя квалифицировать как рациональное последовательное решение. Надо смотреть просто как бы на, как на элемент эволюции путинизма. Ну, просто так эволюционируют большинство таких стареющих автократий. В них как бы конкурентность снижается, просто потому что. Происходит смена поколений, вырастает новое поколение бюрократии, которое вообще как бы уже не знает, зачем нужна хоть какая-то политическая конкуренция. Это такой органический процесс, органический процесс. Поэтому э, я бы не сказал, что тут Кремль там, целенаправленно на что-то идет. Кремль просто как бы, ну что называется, деградирует. Вот и все. И эта деградация там, должна дойти до своей такой окончательной точки, вот, э, при которой, соответственно, мы получим ну по существую систему очень в итоге на выходе очень близкую там, к лукашенковской при которой в общем совсем уже политические партии не играют никакой роли это такая будет окончательно да там и вообще невозможно никакая такая независимая активность политическая, общественной общественной даже не политической а общественной и в завершении нашей беседы я бы хотел бы задать такой вопрос. А как вы считаете, вот при текущей политической обстановке, что сейчас реально может делать оппозиция, что сейчас могут делать гражданское общество для того, чтобы сохранить себя и пережить вот эти темные времена? Да, это сложный вопрос, потому что как никогда, так сказать, не видно никакого коридора возможностей. Но при этом я думаю, что... Так если меня бы спросили как бы об этом, то я бы, наверное, сказал, что оппозиции придется, ну, независимо от намерений, как это было и в некоторых прошлых подобных исторических ситуациях, сдвинуться в сторону культурного сопротивления. То есть cultural resistance. Почему? Потому что если все политические так сказать, двери закрыты и общественные, то остается только вот такой голос или голоса, с которым, например, выступали там, ну, допустим, чешские или чехословацкие диссиденты после 1968 -го года. Или э, с такими голосами выступали там в России диссиденты в период там 1975-1985 -го, -го года в это десятилетие. То есть тут возрастает роль неизбежно такой личной позиции правозащитника, персональной, который идет на риск, но продолжает выступать с позицией там, соблюдения прав человека на международной арене при этом, имея при этом международную поддержку. Плюс возрастает роль тех, кто ну, как бы пытается высказываться свободно с художественными средствами. Ну, то есть, средств не худо... Это сильно сказано не художественными, а любыми персональными средствами. То есть имеется в виду и там скажите, художники, и художники, литераторы, и те, кто затевает какие-то медиа Вот это все. То есть э, ну, уйдет все в эту сторону. Вот внутри этого культурного сопротивления оно как резервуар, оно с одной стороны поддерживает определенные там, ценности да, в себе самом, с другой стороны и сохраняет их, на, консервирует на какой-то такой период, а, там как бы протест лежит как в холодильнике, условно говоря, то есть вот как были там братья Стругацкие, Акуджава, да, и в них там лежит как бы в холодильнике значит, какой-то мир ценностей, противопоставленных вот сегодняшнему дню. Это важно, то есть я не отношусь к этому ни в коем случае как-то э, э, иронически, потому что, да, э, общество бывает поставлено в такое положение. Поэтому я думаю, что вот здесь, на этом пути, э, лежит некоторая возможность перестоять, продержаться в течение, там, может быть, 7-8-10 лет, то есть ну, в горизонте десятилетия. Э, после чего, разумеется, как всегда бывает в истории, э, не бывает как бы ситуации более, ну, там, мрачнее, чем одно десятилетие. Поэтому это десятилетие кончится, оно вот, но, но правда, надо сказать, печальная новость в том, что десятилетие только-только началось с обнуления Путина, попросту говоря, то есть с объявления его правления до конца его жизни. Поэтому это плохая новость, но тем не менее это не дольше десятилетия. Но за десятилетие можно достигнуть очень больших результатов вот в этом культурном сопротивлении по разным направлениям. Здесь есть на чем задуматься. Спасибо вам большое за это интервью. Мы вынуждены прощаться с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик и до встречи в следующих эфирах. Всего доброго. Yeah. <laughs>